Горничная просит прибавки у своей хозяйки по дому. Но та недовольна, естественно, и говорит, а в честь чего это я вам должна прибавить зарплату? А то говорит, ну, у меня есть на то три причины. Первая причина, то, что я лучше глажу, чем вы. Ха, кто это вам сказал? Ваш муж. О -о, о о Вторая причина, то, что я лучше готовлю, чем вы. Кто это сказал? Ваш муж. Угу. Ну а третья причина, то что я лучше в сексе, чем вы. Мой муж сказал, да? Нет, ваш садовник. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.